давайте потихоньку начнем. Я особо кричать не буду. Надеюсь, что все услышат. Давайте немножко определимся. Давай, Да, я понял. Я встану, чтобы все видели. Можно на стул. Можно на и стих прочитать. Давайте немножко определимся с темой. Ну, потому что вообще пилотирование тема огромная. Один вечер ее не расскажет, <связать> да, я, наверное, не знаю ее всего. Вот. А, то есть, э, я думаю, что для всех будет полезно, если мы поговорим о такой теме, как безопасное пилотирование. Ну, и, и учитывая, что я видео аудиторию, которая тут сидит, я предлагаю и тему сузить до пилотирование во время выполнения ну, обычных skydive прыжков ну, то есть что я имею в виду есть специальные прыжки на пилотирование которые делаются с целью пилотировать купол и в которых в этих прыжках нет свободного падения но так как я вот смотрю на аудиторию и понимаю что здесь такие прыжки никто не прыгает ну или прыгает и Меньше, чем обычных skydive прыжков Поэтому я предлагаю остановиться на пилотировании После того, как мы там Кто там двойку прыгнул Кто прыгнул в формацию Кто там какой-то фрифайчик полетал Вот И мы открылись И вот нам теперь надо пилотировать Потому что это пилотирование Несколько другое, чем пилотирование мы Ну, назовем его пилотированием на свух пускай так, да, то есть пилотирование, цель которого, собственно говоря, пилотирование куба. Возражение ну, я не против ответить на все вопросы, которые у вас будут, вот, да, то есть, если они будут по СЛУПу, я готов ответить их здесь, то есть отдельно кому надо поговорить так, но я просто вам хочу сказать, что СЛУП это отдельная дисциплина, И если вы хотите заниматься СЛУПом, то этому надо абсолютно отдельно учиться и это прыжки отдельно то есть нельзя прыгнуть там в формацию, открыться а потом еще выполнить тренировочный прыжок на свете ну, так так это, сделать, да? а? это приведет вас к травмам скорее да, например. да, да, вот очень правильно мы сейчас о травмах и о смерти в том числе немножко поговорим я, коль мы с этим определились то э, я хочу обратить ваше внимание, что у всех у нас катастрофически маленький опыт управления парашютом. Он очень маленький. Я хочу, чтобы вы понимали, то есть человек, который выполнил 300 прыжков, его опыт пилотирования парашютов равняется 10 часам. Представьте себе какого-нибудь спортсмена, да, а, а давайте там не будем скрывать, что там человек с 300 прыжками в нашей компании, назовем так, считается достаточно опытным человеком уже, да? Ну и уже сам для себя как бы, кое-что представляет. А теперь давайте представим любой другой вид спорта, какой хотите. Возьмем футбол, в который, там, например, кто-то играет там два раза в неделю по два часа. Да? Он не профессиональный футболист, правильно? И через месяц, через месяц когда он 4 недели там с половиной походит, его опыт будет равняться 10 часам игры в футбол. Он, ну Вы понимаете, да, кто он по сравнению с профессиональными футболистами. А мы имеем такой опыт, выполнив 300 прыжков. Все это еще более трагически смотрится, когда человек с 1000 прыжков, имеет всего три месяца тренировок футбола, понятно, да, а 1000 прыжков 12 минут – это действительно опыт не очень хорошо Я хочу, чтобы вы всегда об этом помнили. Наш опыт нахождения под куполом очень маленький. Каким э -э выводом это нас, ну, <coughs> и кроме всего прочего, тут есть такой момент очень интересный, что э -э Пилотирование – это такой процесс, который невозможно остановить, ну типа нажать на паузу, да? то есть типа там, если мы играем в тот же футбол или в теннис или в любой другой вид спорта, идем на велосипеде. Да. Нет, точно не возврата наоборот есть точка, есть точка невозврата то есть когда ты выпрыгнул из да, самолета да, да. есть точка невозврата да, да, да. То есть, но если мы возьмем другой вид спорта например катание на велосипеде мы всегда можем остановиться слезть как бы с велосипеда и немножко подумать когда мы выпрыгнули из парашют э, из самолета то у нас как бы произошел момент когда нам придется пилотировать парашют и его, грубо говоря, приземлять. И все это время, пока мы пилотируем парашют, если не касаясь, безусловно, свободного падения, э, мы приближаемся к земле или к какому-то препятствию или к другому парашютисту. И нажать на паузу, остановиться мы не можем. И э, самое важное, самый важный вопрос, сколько у нас есть времени на принятие решений. Это самый важный вопрос в пилотировании купола сколько у нас есть времени на принятие какого-либо решения вот и э, с уменьшением купола соответственно увеличением загрузки количество времени на принятие решения все время уменьшается ну складываем две вещи которые я сказал до этого да то есть то что у нас катастрофически малый маленький опыт нахождения под куполом. Второе, то, что у нас все время идет время, и вопрос, сколько у нас есть времени на принятие и то, опять же, то, что я сейчас буду говорить, это мои рекомендации, вынесенные из моего опыта, из общения с более опытными товарищами, чем я, то, что я видел и так далее, то э, я считаю безопасным. Пилотирование это когда человек, который... Делает меньше, чем 200 прыжков в сезон. Прыгает на куполе с загрузкой не выше, чем 1.3 и 1.4. Это достаточно, на самом деле, высокая загрузка. Вот к этой загрузке, безусловно, надо идти. То есть уже опытный парашютист, который там, предположим, имеет категорию С, но не прыгает 200 прыжков в сезон и больше, я считаю, что на крыло с загрузкой выше, чем эти цифры, он садиться не должен. Вот. Э -э -э -э почему? Потому что за этой загрузкой начинаются уже, música, ну, во-первых, купола другого класса, вот. А во-вторых, э -э время на принятие решения уменьшается очень сильно. Ну, это вот, то есть моя рекомендация, учитывая, что я понимаю, что цифра 200 фрешков в сезон, она, ну, она очень существенная. Просто вот это вот мои рекомендации, эту загрузку никогда не превышать. И при этом очень важно прыгать на полуэльц. Ну, то есть не, то есть на квадра, на прямоугольниках и полуэлицах. Я хотел сказать, что наш вот этот семинар еще, чтобы было всем понятно, он не включает большую теоретическую часть по поводу того, как парашют летит, почему он летит, куда он летит. Это на самом деле очень нужно, но это отдельная большая тема. И на самом деле все, кто хочет, может почитать в книжке «Парашют и его пилот», кто то автор пишет. Брайан, yeah, yeah. то есть, есть такая прекрасная книжка, она лежит на скайк-центре где-то, Ну, в принципе, если кому-то надо, можете обратиться ко мне, я дам ссылку. Вот. Эта книжка обязательно, в принципе, к прочтению каждому парашютиту, несмотря на то, что она достаточно древняя, вот. но тем не менее, все изложенное в ней – это правда. Вот, то есть Для понимания этого надо ее почитать Мы этого не касаемся То есть какие-то практичные вещи касающие всех, Касающиеся всех нас Кто выполняет прыжки на нашей дробзор Ну, это то, что я хотел сказать Ну и поэтому наш семинар будет построен Для людей с таким опытом Прыгающих на парашютах Не выше вот этой вот загрузки Ну и, как я уже сказал, выше прыгающих что-то в свободном падении, то есть, грубо говоря, не прыгающих специально на пилотирование. Я думаю, что это будет как раз самое полезное. Я подсмотрю, что я там даже собирался рассказывать. Окей, то есть эм, я бы начал с. Со сложного, наверное, с построения захода. То есть, там много на самом деле тем, нам надо рассмотреть. Вот, но хотелось бы остановиться на вот этой, на построении захода, потому что, судя по тому, что я наблюдаю, есть у нас некоторые проблемы с этим. Но не потому что там мы не знаем, или мы как-то... Просто это сложно реально правильно построить заход сложно вот я сейчас нарисую схему то как я ее понимаю Спасибо. то как я ее понимаю простого построения захода что значит простое построение захода Пос простое построение захода это построение захода в условный стиль нарисую мастер я думаю, так будет проще всем. Э -э -э -э. Ну, тоже маска, как вы понимаете, будет несколько условно Чем? Понятно. Класс. Класс. Класс. Здесь мы с вами сидим. Это центральный офис. Да. Это стоянка самолетов, это взлет на посадочная полоса. Понятно? Предположим, что у нас есть направление захода, отмеченное стрелкой, но ветер у нас 0 метров в секунду для простоку вот. а первое что нам надо сделать это наша основная площадка приземления при таком ветре ну, за взлетно посадочной полосой до Aquí. первое что нам надо сделать при построении а ну конечно надо Вернуться к, такому, к такой вещи, то что заход мы строим на земле. До того, как мы идем на линию стартового осмотра, у нас уже должна быть в голове разложена схема пилотирования. Это очень важно, потому что если этого нет, дальше с заходом будет несколько сложно. Вот, что нам надо знать на земле для того, чтобы построить свой заход? Первое, с чем надо это определиться, это точка приземления, куда мы хотим прилететь. Это первое. Для того, чтобы это знать, мы должны знать правила дробзоны. Если мы будем говорить не только о майском, потому что на самом деле на разных дробзонах абсолютно разные правила. Вы должны, прежде чем идти прыгать, надо спросить, где у нас площадки приземления, резервные площадки приземления и так далее. Ну, говорим про основную. И вы должны понимать, какие правила захода на площадку. Потому что, например, в Майском есть круг захода, который вам объявляют. При такой ситуации у нас бы на эту площадку был бы объявлен правый круг захода. Для вас это означает, что вы будете лететь отсюда, на точку своего крайнего разворота. То есть, вот так будет направление вашего захода. Теперь у нас есть все необходимые исходные условия для того чтобы построить наш заход предположим что мы хотим приземлиться вот этой точке еще раз смотрите то есть на самом деле построение захода это очень сложная наука я для вас специально ну что значит для вас я сам пользуюсь этой схемой упрощенной до предела для чего для того чтобы ну еще раз потому что мы когда после выполнения прыжка, от, там, разбежались, отмахнулись, бросили 800 метров, 800 метров это уже пора лететь приземляться на самом деле, то есть у нас очень мало времени на то, чтобы сориентироваться, что происходит, нам нужна очень простая схема для того, чтобы мы прилетали всегда в свою площадку приземления. Э -э Схема такая: нам для расчета надо две перпендикулярные линии. Одна проведенная через точку приземления перпендикулярно линии ветра. Вторая, проведенная через точку приземления, ну не совсем не через точку приземления, ну неважно, параллельно линии ветра. Две перпендикулярные линии. И теперь правила относительно этих линий. Они тоже очень простые. Правило первое. До этой линии ветер работает на вас. После этой линии, с этой стороны, ветер работает против вас. Понятно, да? Очень просто. Теперь практическое применение. Не залетает за эту линию до тех пор, пока вы не летите на точку своего крайнего разворота. Очень простое правило, но это правило, которое мы нарушаем в первую очередь. Постоянно все вот здесь, почему -то. Будьте внимательны, потому что там, оттуда возвращаться значительно сложнее. Правило номер два. После открытия, все, первое, что вы должны, ну, окей. Первое, то, что касается пилотирования. Понятно, есть проверка купола, проверка, что вы не летите своего товарища и так далее. Но то, что касается пилотирования, первое, что вы должны сделать, это оказаться в этом квадрате. То есть если вы открылись здесь, вам сюда. Если вы открылись здесь, вам сюда. Если вы открылись здесь, вам сюда. Понятно, да? Ну, давайте немножко ограничим этот квадрат, потому что он тут как бы, вроде бы в бесконечность уходит. Возьмем условно вот это расстояние 500 метров. Понятно, да? То есть ваша задача... Ну и уж совсем, ну, пускай так. Вот. То есть вот вот в этот вот квадрат нам надо попасть, понятно? Да? Теперь о том, как строить заход. Для построения фактически захода нам надо еще две точки: точка вашего крайнего разворота, точка крайнего разворота. Высота. 100 метров. Допускаю, что высота этой точки может быть там 80 метров, но не ниже. Понятно, да? То есть, потому что опять же, я возвращаемся к опыту парашютистов, да? То есть мы предполагаем, что мы строим заход с прямой. То есть мы на точке крайнего разворота развернулись и полетели по прямой. Модификация этого захода мы, возможно, обсудим сегодня, вот я имею в виду там, разворот на 90 градусов, или еще что-то, возможно, не обсудим, потому что и так много есть чего поговорить. И на самом, ну, в общем, не важно. То есть высота 100 метров. Как определяется эта точка? Эта точка определяется, вы, чтобы, ну, то есть у нас вопрос, понятно, что она находится на этой линии, у нас вопрос вот в этом расстоянии. Логично? Да. О, то есть, э, для того, чтобы определить это расстояние, вы должны знать две вещи. Первая вещь – это сколько времени ваш купол летит с высоты 100 метров. Ну, за сколько времени ваш купол теряет высоту 100 метров. Это можно узнать легко наверху с цифровым высотомером. 900 метров, например. Дали куполу полный ход. Смотрите и считаете, 221, 222, ну, понятно, uh -huh. да? 100 метров там. И знать, сколько расстояние ваш купол проходит по горизонту за то же время. Это вы сможете узнать только на глаз. По-другому это узнать невозможно. Вот, Соответственно, э -э если мы знаем, что скорость вашего купола по горизонту, предположим, 10 метров в секунду, вот вы, вас, и 5 метров в секунду, предположим, вертикаль, мы понимаем, что у нас со 100 метров до Земли 20 секунд, соответственно, 200 метров мы пролетим. Понятно, да? есть, С такой нехитрой математикой мы рассчитываем вот эту вот точку. Соответственно, все достаточно просто, когда у нас есть встречный ветер. Если это 5 метров в секунду то мы вычитаем из 10.5, понятно, да, из горизонтальной скорости, мы вычитаем скорость ветра, получаем здесь 100 метров, ну, и так далее. Хотя все эти расчеты в часовом пилотировании, безусловно, делаются на глаз. И нам нужна еще одна точка, еще одна точка на вот этой вот линии, на высоте 300 метров и удаленная от этой точки на 200 метров. 200 250 метров. Mm -hmm. С этой точки вы будете лететь на точку крайнего разворота. Понятно, да? э -э Заметьте, что высота и расстояние этой точки подобраны таким образом, что если вы полетите по прямой, то вы здесь окажетесь на на высоте выше, чем 100 метров, понятно, да? Это сделано специально для того, чтобы вы могли подкорректировать свой заход. Что это означает? Это означает, что если все хорошо, ну, то есть условия такие же как вы рассчитывали то вы будете лететь сюда вы увидите, что вы прилетаете сюда раньше вы развернете свой парашют против ветра постоите 2-3-4 секунды потеряете какую-то высоту и сможете продолжить свой путь на точку крайнего разворота если что-то будет плохо например, вы отсюда вылетели не на высоте 300 метров а 250 то вы сможете все равно прилететь напрямую прямо, понятно. Либо, ну, мы же все прекрасно понимаем, что идеальных условий не бывает, то есть какой-то встречный ветерок да, немножко подвернул, или наоборот попутный ветерок. То есть все это компенсируется как раз на вот этом вот расстоянии. То есть вот эта вот схема, вот эта схема у вас должна быть на земле. После того, как вы открылись, вы должны сориентироваться в одной очень важной вещи. Что поменялось светра понятно да то есть вы смотрите вниз видите колдун по колдуну определяете силу ветра и его направление в зависимости от этого вы понимаете как вам придется скорректировать вот эту вот точку да? если ветер сейчас начнутся более сложные вещи потому что если ветер немножко повернулся и стрелка наша тоже повернулась то все эти схемы они понимаете да они mm -hmm. просто поворачиваются всех застрел, да, абсолютно верно. Они поворачиваются все след стрелкой. И э, вы должны увидеть, что произошло, скорректировать вот эту вот схему и продолжать по ней полет. Фактически, отсюда до сюда вы корректируете только выход на свою точку крайнего размера. Ну, схема очень простая. Для начала достаточно будет, если вы начнете выполнять два базовых правила это перпендикулярные линии да? то есть за эту линию только при, при заходе на точку крайнего разворота и после открытия оказываться в том квадрате с которого вы начинаете свою движение да? на высоте от открытия до 300, до 300 метров вы в этом квадрате можете фактически сделать ну, что хотите вот. Но на самом деле там есть чем заняться. Э -э -э... Ну, наверное, об этом немножко поговорим. Со схемой построения захода базового есть вопросы? А, ну, по поводу вопросов, если у кого-то вопросы, то вы задавайте. Да, студент. Если мы в первой точке оказались на высоте, там метров, что нам делать? Вот в этой? Нет, это не первая точка. В нет, этой? Нет, это не первая точка. Куда мы вышли, когда мы начинаем mm -hmm. вообще наш доход Кстати, У нас, у нас нет точек, такой точки. Да. Хорошо, зона. Мы вышли в зону. Да. зону вот в эту, в зону нашей вот зоны. да. У нас много высоты, что нам делать. Нам надо потерять эту высоту. Я, да, я понял. Как раз то, о чем я говорил. Нам необходимо. Ну, тут есть. Придется-таки ответить на этот вопрос. Есть две вещи. Во-первых, в течение этого времени, когда мы находимся в зоне ожидания, нам фактически надо определиться с очередностью нашего приземления. Задача нетривиальная и достаточно сложная, но это то, что нам надо сделать. То есть нам надо разобраться, кто за кем будет приземляться на площадку приземления, построить так называемую лестницу. То есть это означает, что вы когда оказались в зоне приземления, ну фактически э, в зоне ожидания. В зоне ожидания вы э, занимаетесь фактически тем, что теряете высоту, теряете высоту, находясь в зоне ожидания. Делается это обычными S-образными поворотами на не больше, чем на 180 градусов в направлении против ветра. Ну, То есть если вот так, как нарисовано, вот, вы становитесь против ветра и делаете такие развороты. В эту сторону, в эту сторону. Не больше, как видите, 180 градусов, я все время держу направление против ветра. Понятно, да? Кроме того, что вы этим занимаетесь, вы должны еще разобраться по высотам. То есть, более скоростные купола в это время должны уйти вниз, более высокие и более медленные купола должны остаться наверху. То есть, грубо говоря, если мы все Весь наш взлет все делает правильно, но мы потом на приземление заходим по очереди, понятно, да? То есть это выглядит достаточно красиво, ну а отсюда мы выходим к некоторым правилам, например, к тому, что скручивание. Что мы называем скручиванием? Скручиванием это любой разворот больше 180 градусов. Вот. Ну, у нас никто 180 градусов, конечно, не ограничивается, даже у них никто не ограничивается. Вот. Но скручивание при, таки, при, при таком подходе к построению захода является очень плохой привычкой. Почему? Потому что, во-первых, не дает понимания вашим товарищам, что сейчас произойдет. На какой высоте это скручивание остановится, вот, куда после этого парашютист полетит и что в принципе дальше будет. Во-вторых, это не дает вам никаких шансов на самом деле занять правильное место в своей лестнице. То есть получится такая штука, что вы благодаря скручиванию и большой потере высоты, окажетесь где-то среди куполов со значительно большей скоростью снижения. И уже при выходе на точку крайнего разворота Получится так, что они будут снижаться значительно быстрее а вы будете снижаться медленно. Семинар проходит успешно. Понятно, да? Чем здесь? Да. Если мы оказались на крайней точке, на вот эти выше, наше на нашей рассчитанной... На вот этой? Да. На что нам делать? В принципе, то же самое. Ничего, ничего в принципе, не поменялось, то есть на этой точке мы можем делать то же самое, что мы делали в зоне ожидания. То есть, такими же маневрами терять высоту. Ну, понятно, что у нас возможно будет какое-то продвижение вперед. Ну, мы начнем, то есть, выход на точку крайнего разворота может быть несколько с другой. С другой да. А если мы на точке крайнего развода но на высоте выше наших расчетов, что нам делать? Ну, что вам делать? Я вам скажу так. Лететь прямо. Лететь прямо... Нельзя терять высоту галцами? Категорически. Категорически нельзя терять высоту галсами. Ну, я так понимаю, что мы уже в принципе почти благодаря нашим студенту освоили тему правила поведения в трафике ну то есть это очень важная тема то есть то о чем мы сейчас говорили это э, фактически правила того как мы должны себя вести в трафике еще одной плохой привычкой является зона ожидания над площадкой приземления очень ну ладно не часто но в некоторых случаях мы видим людей, которые вот эту точку делают на, на высоте 400-300 метров над площадкой приземления и теряют высоту здесь. Это не очень полезная привычка, потому что, опять же, во-первых, вы нервируете всех товарищей, во-вторых, во вы находитесь в очень сложной позиции. Как отсюда приземлиться, а, находясь на высоте 300-400 метров сюда же, ну, это очень сложно исполнить. У тебя резко левый пион. Ну, да, конечно. Это не тема этого семинара. Да. Сейчас я посмотрю, может, что-то еще. Какого-то Давайте еще раз. В зоне ожидания теряем высоту разворотами не более 180 градусов против ветра. Беспокоимся о том, чтобы построить лесенку на заходе. Это работа всего подъема, который вытранил. Таким образом мы обеспечиваем себе безопасность во время приземления на прямой захода, то есть когда мы летим уже на приземление, мы не делаем никаких, не, не просто F-образных разворотов, а мы не делаем никаких разворотов у да? нас, только прям. Да, лучше перелететь. Если вы высоко, ну, вы пройдете пешком. То есть, потому что альтернатива этому, я вам рассказываю, вы летите над вами. Вот здесь вот летит ваш товарищ, mm -hmm. понятно. Да? вы его не сколько? видите, вы делаете легкий подворот и на высоте... Достаточно на 30 метров? Достан... Головой. <с> вот. Понятно, да, что происходит? Yeah. Есть, поэтому mm -hmm. лучше вы пройдете с лишних 100-200 метров, сколько вы перелетели площадку, чем произойдет такое несчастье. Ну и правила, в принципе, всего парашютного спорта. Помните о том, что, несмотря ни на что, верх не отвечает за нижнего. Тот, кто вверху видит, отвечает за нижнего. Он может тысячу раз быть неправ, но ваша задача обеспечить и свое, и его безопасное приземление. Ну, из таких э, простых вещей не летайте... В спутном следе, особенно на приземлении. Я э, по поводу спутного следа хочу сказать, что, ну, во-первых, он не прямо за парашютом, понятно, он идет вверх. Во-вторых, спутный след держится за парашютом достаточно долго. Долго это около 20 секунд. Вот. Поэтому будьте внимательны, выбирайте Курсы для приземления, если вы видите даже, что товарищ заходит раньше у вас, выберите курс приземления, который параллельно идет, а не прямо по его курсу. Понятно, да? Ну, с этим вроде бы все. Влияние ветра на построение да, да, да, да, да. Влияние ветра на построение захода. Ну, значит, э, с относительно простым вариантом, просто мы построили на земле такой заход, выпрыгнули и увидели стрелку, которая лежит вот так. Понятно, да? Mm -hmm. То есть это, это все относительно повернутое на 45 градусов. Mm -hmm. Это относительно, опять же, относительно все просто, я подчеркиваю Потому что мы просто всю эту схему поворачиваем на 45 градусов вот, Но понятно, что это несколько сложнее, чем просто так вот сказать Поворачиваем схему на 45 градусов Но в принципе это то, что вы должны сделать И, грубо говоря, вы должны в этом тренироваться Все, что, все, что я могу вам посоветовать есть варианты, когда стрелка осталась так же, Это центр. Хотя его. Хотя, если можно добавить, что если стрелка здесь в Майском лежит вдоль звездной полосы, это может означать, что ветра нет. Да. Но если она повернута хотя бы под каким-то углом, это означает, что ветер точно есть. Не все так. Всегда. Никогда стрелку не положишь вдоль льда, если ветра нет. Это бессмысленно. Более сложные варианты начинаются при других вариантах. Стрелка у нас лежит так. Колдун у нас стоит вот так. Понятно, да? То есть вот это вот вариант значительно более сложный. Абсолютно верно, мы по стрелке. Но вопрос-то в чем? Ветер-то у нас дует вот так. Это означает, что мы должны скорректировать э, свой заход. Ну, достаточно простая корректировка, смотрите. Получилось что? Получилось, что ветер имеет тенденцию дуть нам навстречу, на, ну... Но опять же, мы все стараемся упростить, очень важный момент. Ветер дует нам навстречу при построении нашего, при прохождении нашего кроссвинда, то есть прохода на точку крайнего разворота. Для нас это означает две вещи. Мы можем из этой ситуации выйти двумя вещами. Либо раньше начать лететь, я имею в виду с высоты, например, 400 метров, да, то есть чтобы больше себе запаса обеспечить. Либо несколько сократить вот это расстояние. Но опять же, с сокращением расстояния дело такое, потому что, когда оно здесь маленькое, у вас не, не остается места для вот этого вот маневра, ну, для того, чтобы повисеть, ну, встать против ветра и повисеть, посмотреть, как оно есть. Поэтому, может быть, правильным следует признать увеличение немножко вот этой вот высоты, понятно, да, для того, чтобы иметь возможность компенсировать это <связи> вроде бы все ну понятно <связи> что если мы развернем этот колдун в другую сторону то есть если он будет стоять вот так то это будет означать что ветер нам наоборот помогает когда мы летим наш кроссвин, да вот и э -э -э Соответственно, вот это расстояние ни в коем случае нельзя уменьшать и помнить, что вот здесь, там, где мы будем корректироваться, нам надо стать не просто вот так, а даже против ветра, возможно, Далее, да? несколько скорректироваться. Ну, такое положение колдунов нас автоматически приводит к таким вещам, как приземление с боковым ветром. Ну, наверное, не сейчас. Чуть-чуть <связать> попозже, когда мы поговорим о подушках, о, э, о том, как, как правильно это делать. Товарищи лектора, нарисуйте, пожалуйста, схему приземления в шкель, Схему приземления с тем же направлением приземления лета да. ⁇ <связать> хороший, хороший очень вопрос, так как мы рисовали э, эту схему приземления. Для условного штиля, да, то есть когда ветер 0 метров, то как только, как только у нас появился какой-либо ветер, то э, нам приходится, если этот ветер прямой, то нам приходится всю эту схему просто сдвинуть, условно говоря, на силу ветра, в эту сторону. Понятно, да? То есть, грубо говоря, если у нас ветер 5 метров в секунду, помните, да, я говорил, что это тоже купол, который у нас 10 метров в секунду, это означает, что эту точку мы должны сдвинуть сюда на 100 метров, угу. понятно, да? Угу. И фактически всю эту схему мы сдвигаем вперед на 100 метров. Понятно, да? Угу. эту линию на 100 метров. Эту линию на 100 метров. Но это линия, которая параллельно остается также. Понятно. Да. Да? Ну еще раз, то есть, э, схем построения заходов на самом деле великое множество, особенно когда речь идет действительно о серьезном пилотировании. То есть я такую схему рекомендую в основном из-за ее простоты. И простоты ее пересчета в момент, когда вы открылись и оценили, ну, что собственно говоря на самом деле происходит с погодой. Я бы хотел все-таки траекторию. Траекторию движения парашютиста? Да, под куполом. Штиль и ветер. Ну, короче, это был крайне опричен, что нож встречает. Если штиль, оно ровное, если ветер, оно... Да-да-да, оно в любом случае не совсем... Ну, то есть я рекомендую в любом случае не делать его ровно, даже если штиль. То есть я все равно рекомендую иметь вот, вот этот вот узел какой-то. Вот. Ну, просто для простоты расчета, чтобы не строить его через точку крайнего разворота, а строить все через точку приземления. Вот. Просто, э, вот э, как это правильно сказать, чем сильнее ветер, тем больше мы сюда сдвигаем ну, все наши линии. Теоретически в очень сильный ветер, но опять же, мы кстати, приходим к сильному ветру. Э -э ветер, не надо. Точно То есть как бы там Там где будет быть такой ветер Рекомендации Рекомендации относительно которого я сейчас дам Я бы вам рекомендовал сидеть на земле И себе в том числе И я например чаще всего так и делаю То есть грубо говоря Когда ветер дует действительно сильный Давайте в каких-то цифрах Давайте в каких-то цифрах Выше 8 метров в секунду Когда дует такой Ну это неправда когда ветер дует выше 8 метров в секунду, вот, то э, это означает, вот это почти всегда, это означает, что у нас порывы есть выше 12. Когда ветер дует 8 метров Еще раз, когда ветер дует 8 метров в секунду стабильно, вот, то нам достаточно часто приходится сокращать плечо. плечо. Да. То есть нам приходится резать вот это вот расстояние, Чаще всего даже пополам, ну просто потому, что нам во всем заходе приходится тупо упираться против ветра. Вот и фактически, но чтобы, чтобы вы понимали, заход при таком ветре, ну фактически становится фактически нереальным, потому что у тебя есть только один шанс попасть попасть в этот промежуток, когда ты полетишь по ветру и сразу же развернешься. Ну, на курс. очень такое стрёмное занятие. На самом деле. Вот. Все вроде без построениями захода. Но еще раз, то есть... Э, э, Вопрос, да. вот в момент развития ветра, да, от 0, там, будем говорить, до 5 метров в секунду, э, крайняя точка разворота, которую мы приняли, да, приняли решение разворачиваться, разворачиваемся. То есть вышли напрямую. Вот в этот момент изменение ветра более чем на 90 градусов. Какая есть целесообразность корректировать вот этот вот курс? Смотрим, ну, опять же, все зависит от правила дробзон. Если на дробзоне принято, что мы приземляемся по стрелке, мы смотрим на стрелку. Если стрелка... Хорошо, я имею в виду, вот мы вышли да, на точку, делаем крайнюю разворотку, грубо говоря, 90 градусов. Делаем крайнюю разворотку. В этот момент идет порыв, идет разворот комбина вместе со стрелкой. Ну, Коррекция разворотки. Если, если мы находимся на высоте 100 метров, мы корректируем. Да. Не ниже, да? Ну, опять же, что значит минимум? Опять же, это все слишком теоретически. Если это порыв 12 метров в секунду, то вы развернетесь, захотите вы или нет. Потому что вы просто. Ну, не вы, мы. А здесь стрелку крови там, да? Да. она как колдун пройти. Да, да, да, да. Ну иногда ее. Иногда ее поменялся. Да, да, да. Но если стрелка осталась лежать по направлению то мы обязаны держать, потому что все товарищи летят по стрелке. То есть нам, наша задача на приземлении избежать проскоков, когда мы сходимся вот так, понятно, да? Куда, бедно, с перекатами, грязные, но живые, понятно, да? То есть все параллельно. Это наше основное правило на приземлении. Ну, как бы для того, чтобы ж вас совсем развлечь, есть же не только ветер, но есть и восходящие, и нисходящие потоки. Самое интересное. О, то есть, как бы помним... Ну, на самом деле, в них особо ничего интересного. С ними работаем точно так же, как с ветром. То есть, грубо говоря, используем вот это вот расстояние для того, чтобы учесть эти потоки. Понятно. Грубо говоря, летим, чувствуем восходничок. Мы же чувствовали да? Встали, постояли. Подождали, пока потеряли. Идем, чувствуем сыпем. Понятно, что идем напрямую без всякого... Ну. Это более такой приемлемый поток, который ты уже на 100-200 на метров чувствуешь. А вот если с этим потоком столкнулся на 50 метров, то ты уже... Э, ну, с, действия, не не с нисходящий или восходящий поток, поток ну, с восходящим потоком на высоте 50 метров понятно, что делать. А вот лететь прямо Что делать с нисходящим? Дойдем до подушки, разберем, как правильно делается подушка и поговорим отдельным пунктом нисходящий поток на приземление что, что можно просто ну, если видишь что попал нисходящий поток просто пожертвовать точно выбрать запускную площадку и там да, все все можно а, ну во-первых пожертвовать основной площадкой приземления ради безопасности и приземлиться на основное это святое вот, как бы, даже не обсуждать вот, то есть понятно, да? То есть если ты понимаешь, что ты в таком. Ну то ты летел, летел, летел, вроде бы все делал правильно, где-то еще пускай здесь поймал нисходящий поток и понимая, ну, опять, э, есть же варианты, когда нас выбросили. Да, да, да. Далеко. далеко и как бы мы, мы понимаем что классики ну мы сейчас разберем отдельным пунктом, разберем, когда нас выбросили так далеко что стрелки не видно что да, мы поняли, что в аэродром мы не попадем а сейчас мы разберем ситуацию когда нас выбросили, выбросили далеко но мы в принципе понимаем, что мы дойдем в аэродром, понятно, да? А как мы это понимаем? Ну, как а мы это... Нос? Да, Прости, мы, не мы не это понимаем, не но не на самом нет, деле не достаточно не простое не упражнение. Не Если, Если под куполом взять и посмотреть на землю, то будет такая точка, которая не двигается, не поднимается и не опускается относительно вас. грубо то есть, если э, я лечу, и вот эта вот точка не двигается ни вверх и ни вниз относительно меня, то это будет означать, что я приземлюсь в этой точке. Э, если э, точка уходит под меня, лечу, это означает, что я эту точку перелечу. Если точка поднимается вверх, это означает, что это, это, этой точки я не долечу. Значит, ну понятно, что нельзя... Э, Выпрыгнуть, открыться, посмотреть на свою точку приземления увидеть, что она ура, не двигается, и решить, что я туда прилечу. Потому что ты прилетишь в нее прямо по ветру, понятно, да? То есть это означает, что ты туда не прилетишь. Ну, точнее, ты можешь прилететь, но ты будешь приземляться навстречу всем своим товарищам. Поэтому, если вы видите, то есть для того, чтобы понять, что вы можете прилететь на площадку приземления, должно быть так, что... Точка вашего приземления двигается под вас и у вас есть еще существенный запас для маневр да? То есть если вы видите, что точка не движется, и вы там <сёк> приземляетесь, тобирайте резервную площадку приземления. <сёк> не видно? <сёк> не, Отсюда видно, спасибо. Да, вот. а, Кого? А, в смысле? Ну, берешь любую, смотри. Ну, берешь любую, смотришь а это поднимается. Понятно. Берешь здесь, это опускается. Но где-то между ними находится точка, которая не двигается? Что, что-что? Что-что-что? А, все, да? Ну давайте поговорим Jetzt��라. о подушке У меня бамбуковый Тут придется показывать ну, значит э, частый вопрос, который я слышу, на какой высоте делать подушку я не знаю я не знаю, на какой высоте делать подушку вот, поэтому э, будем говорить будем говорить о приблизительных каких-то величинах ну, потому что, во-первых, на каждом куполе своя высота делания подушки во-вторых во для каждого человека наверное, своя высота я Иди. если мы со 100 метров ладно, с 80 отдали полностью клеванты и летим по прямой что это нам дает? Это нам дает хорошо разогнанный купол, То есть, грубо говоря, купол, который имеет достаточно хорошую вертикальную скорость. Первое, второе, он хорошо на пол. Правильно отрегулированные стропы управления очень важно. Мы отдельно обсудим, что такое правильно, ну, как проверить правильно ли у вас отрегулированы стропы управления. Правило, правильно отрегулированные стропы управления имеют свободный ход то есть это означает что где то 15 20 сантиметров если вы его так двигаете своими клевантами с куполом ничего не будет происходить это правильно отрегулированная строка управления, это слабина вот вы летите со 100 метров и приблизительно на высоте 5-7 метров приблизительно на высоте 5-7 метров вы должны забрать свободный ход как определяется забираете вы свободный ход или не забираете вы делаете такое движение и вы прямо почувствуете ощущается что купол изменил направление движения Он как, как будто бы полетел более горизонтально я не могу это как то по другому сказать но это именно такое ощущение с этого момента любое ваше движение Любое ваше мнение, любое ваше... Не, это Очень полезный <связан> <вопрос>. <связан> <связан> Любое ваше движение приведет к тому, что вы будете делать подушку, грубо говоря. Не надо сразу начинать ее делать. Подушка выполняется в два этапа. Убрали слабину. Дальше правильно сделать так, чтобы ваши ноги оказались на вот такой вот высоте от земли это где-то 50 сантиметров да? и дальше правильно выполненная подушка это подушка, при которой вы выбираете ну делаете подушку, выбираете строку управления таким образом, что эта высота не меняется то есть если вы сделаете слишком резко эта высота увеличится если вы будете делать слишком медленно эта высота будет уменьшаться Правильно сделанная подушка, это подушка, при которой эта высота не меняется. То есть вы летите под куполом на одной высоте, летите горизонтально. Понятно, да? Это то есть, частый вопрос, какая правильная интенсивность подушки. Вот это вот единственный критерий правильного, правильно, правильной интенсивности подушки, правильной выполненной подушки. Делаете вы ее до тех пор, пока подушка не заканчивается. Где заканчивается подушка? Подушка на самом деле заканчивается там, когда у вас в куполе нет воздуха. То есть это тогда, когда купол перестал вас ну, держать, грубо говоря. Не совсем свал, это за 2-3 секунды до свала. На самом деле это состояние у купола произойдет. И теперь очень интересная вещь, что до тех пор, Пока мы не выдавили полностью купол, не надо ставить ноги на землю. То есть очень частая ошибка э -э -э, пилотов в том, что как только земля стала доступна для дотрагивания ногами, неважно, какая скорость сейчас у парашюта, неважно на самом деле как он летит, вот, все сразу ставят ноги на землю. Как только мы ставим ноги на землю, во-первых, мы ставим Обычно не две ноги сразу, а какую-то одну, потому что мы имеем какую-то горизонтальную скорость. Э -э наши инстинкты построены таким образом, что мы бежать. хотим бежать, опускаем ту же руку, какую и ногу, получаем, а если у нас в куполе по-прежнему есть воздух, то мы получаем поворот и разной тяжести удары об силы парашютистом и парашютом. Поэтому правило при выполнении подушки номер один, это мы пилотируем парашют до тех, пор, до, до тех пор, до тех пор, пока в куполе есть воздух. Понятно, да? То есть мы заканчиваем подушку только тогда, когда в куполе закончился воздух, когда он не держит. Но это слишком теоретически, вот, поэтому каждый парашютист на каждом... Понимаешь, что говорю сейчас, конечно, такие вещи, которые, например, на арендных системах выполнить достаточно сложно, но в принципе это правильно. Каждый парашютист на своем парашюте должен знать, где у него находится режим свала. Мы сейчас к этому подойдем. Что такое режим свала? Режим свала – это когда в куполе нет воздуха, и парашют начинает, крыло не может держать парашютиста, и парашютист начинает фактически... Падать, набирать вертикальную скорость, а купол просто складывается. То есть режим свала, естественно, находится на высоте, выше, чем высота отцепки, но мы сейчас об этом еще отдельно поговорим, там где будем говорить, что каждый парашютист должен уметь делать со своим парашютом. Вот. А, то есть режим свала у правильно настроенного парашюта находится полностью выжатых стропах управления, и при этом надо еще подождать 2-3 секунды. Понятно, да? То есть, грубо говоря, иногда бывает по-другому. Иногда бывает режим свала прямо вот здесь. Это тоже в принципе допустимо. Да? То есть, когда мы полностью дотянули флюванты вот здесь уже начался свал. Если это так, тогда ваша подушка заканчивается на 10 сантиметров раньше. Это положение рук. Подушка заканчивается там, где положение рук. То есть это ваша подушка заканчивается вот здесь. Еще раз. Вообще-то правильно, когда свал наступает не сразу, а вы полностью выжили купол и еще ждете 2-3 секунды до того, как он свалится. Если он не сваливается из-за 2-3 секунды, то это означает, что у вас длинноваты строку управления. Ну, нас, ну, да, окей, окей, да. Кроме студенческих куполов. Студенческие купола, э, навигаторы, режимы... Режима свала не имеет, и это правильно, чтобы студент не свалил его просто на землю. Все спортивные купола имеют режим свала, и это означает, что ваша подушка должна заканчиваться полностью выжатыми руками. И только тогда, когда вы это сделали, вы имеете право поставить, ну, имеете право, опять же, правильно поставить ноги на землю. Потому что это самый безопасный вариант в этом случае неважно какой ветер это вот очень важный момент потому что очень часто мы хотим поставить ноги тогда когда мы погасили когда мы погасили свою горизонтальную скорость да? то есть если есть какой-то достаточно плотный ветерок очень часто мы видим такие ситуации что человек начал делать подушку и вот имея плеванты вот здесь не имея уже горизонтальной скорости, ставит себе очень, ноги очень и очень громко бежит, потому что, потому что парашют как бы продолжает, собственно говоря, лететь. Вот. Поэтому в любой ветер ваша подушка заканчивается здесь. вне важно, в какой ветер. То есть, ну, то есть правильно выполненная подушка, она всегда одинаковая, какой бы ветер ни был. Вы летите по ветру, поперек ветра, против ветра. Правильная подушка – это всегда один и тот же набор движений, выполненный с одинаковой динамикой на одинаковой высоте. Это навык, который можно просто натренировать. Так, подушка. С подушкой всем понятно? Да. Нет. Не-не, а, не даже сказать. еще без потоков. Да. Есть да. вопрос, если ты ее резко вопрос. выполнил и пошел резко вверх. Стоит ли бросать креванты да, или бросить их? Нет, да. да, хороший да. вопрос. Очень хороший, хороший да. вопрос. А, отлично, отлично Есть курсы АФФ, безусловно, но опять же, курсы АФФ, давайте вспомним, что у нас не студенческие купола, и у них, например, есть режим того же сва. Ну, первое, что я могу сказать, не делайте таких подушек. Это ну, нужно разобрать. Грубая это, грубо, это грубая ошибка. Еще раз. Это грубая ошибка. То есть, ну, поймите, что проще ошибку всегда предотвратить, чем ее потом исправлять. Что, что делать, если э, такое все-таки произошло? Не отпускать клеван. Держать в том положении, в котором э, они у вас были, и если вам повезло и у вас еще остался ход клевант, вот, то при, ну, готовиться к жесткому приземлению однозначно. То есть ножки вместе приготовить, ну, если тебе повезет, и у тебя будет горизонт для перекатика, а так готовься просто втыкаться в землю с вертикалью. Вот, то есть ноги вместе готовимся к жесткому приземлению, и если повезло, перед самой землей добираем все, что осталось в кубке. Если купол остался ровный, то бывают случаи переломанных пяток. Если купол был заварен в перепуге клеванта убор, бывают травмы, приводящие к смертельным случаям. Да. Это... купол держим ровно, подушку держим до конца. Да. Ну, то есть, как бы... Э, ну, тут в таких случаях мы говорим просто о как бы о, о минимизации потерь от, от ошибки, понятно? То есть, лучше переломанные ноги, чем... А подушка в нисходящем подушке Подушка в нисходящем <Ск afraid> А если мы высоко сделали подушку? ты поняли, что подушку мы сделали, а высоты еще метров 10. Угу. Ну, опять же, это все... Это все такое. Если у нас высоты метров 10, то... Если реально высоты метров 10, то можно по чуть-чуть Отпустить, но не отпускать полностью, потому что это приведет к левку. Купола, который не успеет просто набрать воздуха, чтобы это потом вытянуть. Понятно, да? То есть, если вы увидели, что вы сделали подушку на метров 10, отпустите купол до среднего режима плавно, опять же, не, не бросая купол. То есть вы отпускаете и смотрите, как вы приближаетесь к земле, чтобы в нужный момент сделать подушку. Понятно, да? <examined the injuries> а harder. если мы сделали подушку, то земле остался один метр. Держите. Держите подушку. Ну, метр это в принципе. Земление по ветру. Мы сейчас, да, да, да, обязательно об этом поговорим. Да, нисходящий поток и подушка. Ну, значит, нисходящий поток, в принципе, в принципе. Тут главное правильно вовремя сориентироваться, грубо говоря. И в этом случае э, подушка выполняется в одном движении, агрессивнее, чем в обычном режиме. То есть фактически мы спасались, понятно, да? Любое спасение, то есть это просто более агрессивный год клевантами то тех пор, пока вы не увидите, что вы смогли остановиться. Да. Ну, а если вы остановились, не надо дальше давить, то есть дайте себе еще какой-то воздух. А если вы видите, что вы продолжаете лететь в землю, давите, ну, сколько можете. держите. И держите. И держите все то же самое держать до конца то есть никаких других как бы... да. да да это очень важный момент кукуруза, сп... но... сейчас, сейчас что что что я ну если кукуруза там два с чем то и рассчитать это... ну я тебе хочу сказать что да это достаточно частая ошибка то есть человек видит кукурузу делает на кукурузу. подушку на кукурузу вот понимает, что кукуруза еще не земля но рекомендации те же два с половиной метра это держать и готовиться к жесткому жёл... приземлению. Ножки вместе, да, и все. По ножки Ножки не скрещиваются. Не слушай, Девочка. Взгляд. Куда смотреть? Это тонкий такой момент. Конечно, по правильному сказать, что смотреть на горизонт. Потому что только когда ты смотришь на горизонт, ты в реальности понимаешь, как ты снижаешься. Но, с другой стороны, смотреть на горизонт и не смотреть под ноги, во-первых, достаточно сложно, да, ну, страшно, сложно, неважно. Во-вторых, при небольшом опыте достаточно опасно. То есть можно просто не увидеть, что ты уже прилетел. Но, но почувствовать. Да. Поэтому, на самом деле, есть такой термин, как «расфокусированное зрение». То есть это означает, что есть как бы туннельное зрение, да, то есть вот мы понимаем, что мы сюда приземляемся, и мы прямо в эту точку смотрим, и ничего не видим вокруг. Это достаточно опасно, потому что вот тогда нам не совсем понятно, как мы сможем. А есть расфокусированное зрение, когда мы. Ну вы все можете прямо сейчас поэкспериментировать и, например, сосредоточиться только вот здесь, да? Сосредоточиться, насколько что вы перестанете видеть. Комната. А можно расфокусировать зрение так, что видеть и это, и видеть остальных ну, людей там еще что-то, что происходит в этой комнате. Для простоты можно на приземлении во время того, как вы летите со 100 метров, вы видите свою точку приземления и при этом смотрите немножко в сторону в одну и в другую сторону вперед, ну понятно, да? то есть не фокусируйтесь. На одной точке. Держите свое зрение расфокусированным, В таком случае вы будете понимать, как быстро приближается к вам Земля и на какой Земля, на какой на какой высоте вы находитесь. А есть еще вопрос? Усаживаться в систему. Скажу так. усаживаться в систему просто удобно. То есть, грубо говоря, если, отлично, Может, то есть, если э, мы садимся в системе, что значит садимся в системе, это означает, что мы немножко ну, общем, принимаем вот такую позу только двумя ногами, должны смещаются на среднем этаже, да, да, да, ножны смещаются чуть-чуть вниз по бедрам И мы как будто бы сидим на таком, на таком стульчике да? Это достаточно удобно, во-первых, почему? Потому что у нас есть ход ноги Понятно, да, это очень важный момент в приземлениях То есть, грубо говоря, с вот этой вот высоты да, Я теперь могу просто а, опустить дом, да, и стать на землю Вот если я лечу вот так да, то как бы у меня нет никакого свободного хода. Если я буду делать подушку так, как я Ой. рекомендовал, да, то у меня закончится воздух, да, воздух в парашюте на высоте полметра, и а мне оттуда придется прыгать. Просто говорят, что ну, не всегда приятно, не всегда удобно и так далее. Поэтому да, я рекомендую усаживаться в подвеске. Ну и эстетически. Все, равно все к этому приходят. Да, и эстетически. Это немножко. Да. Ты видел, ты голос? Тут не имеет значения, как ноги человека сидят. Он сидит вот так или он висит. Каждый прыгает по-своему. Фишка в чем -то. Я очень много замечал. И на... кому успевают делать замечания, кому не успевают. В чем проблема? Когда человек летит, как бы он не сидел так или висел, вот так не имеет значения. Мы взглядом привязываемся к земле, к своим ногам. И к этому мы себя подводим и мы делаем посадку. Что происходит? Очень многие, ну не многие, делают люди, которые вот, делают подушку и делают так, айч, и летают. Что про нас происходит? Мы все иногда делаем какие-то ошибки. И для того, чтобы мы могли исправиться с того, что мы сделали, выкрутиться с ситуации, в, ситуацию, в которую мы сами себя загнали. Для этого у нас есть свободный подвиг воевали. В чем происходит? Или мы так висим? Или мы так. Мы постоянно приземляемся под них. То есть у нас глаз видит нашу ногу, видит землю, и мы под них подгоняем себя. И когда мы делаем высокие ноги, подбираем, мы забываем о том, что мы можем заняться цеплоной земли. Когда ты висишь или сидишь, не имеет значения, ты выбираешь подушку и подгоняешь себя под ту позу, под которую ты делаешь. Многие делают, начинают вот это. Поджимать ноги. Ноги нужно пожимать только для того, случая, случае, если вы каким-то образом прошляпили uh -huh. и вам нужно выкрутить из ситуации. У нас даже бывает, а, а, бывает мы ложимся, бывает даже ложимся на бок для того, чтобы выкрутиться, чтобы остаться целым, чтобы не разбить себе в кости. Поэтому э, самая главная задача, мы должны всегда приходить на посадку в одной позе, не менять ее. Если вы летаете вот так. Это должно быть так. Если вы летаете вот так, вы должны приходить только в этой позе. Заставлять себя и подгонять вот это, чтобы вы приходили. Потому что если вы начинаете экспериментировать то так, то это, кто это, в итоге вы можете получить травму. Масса таких примеров. Поэтому приучайте себя приземляться в одной позе. Для чего это? Потому что если вы прошибли, вы всегда можете поднять ноги, убрать. Вы можете бросить тело в последний момент вдоль земли покасательный удар будет не очень сильный, Сильный, но вы спасете свои кости, поэтому приучайте себя одной козе приземляться. А то я смотрю, то так приземляется, то он так, то он ноги выбрасывает. Если вы себя будете загонять в эту ситуацию, вы когда-нибудь на этом поймаетесь. Поэтому каждый для себя определился, как ему удобно сидеть, висеть, сидеть так, больше, меньше. И не нужно менять эту позу. И под нее нужно подгонять свою посадку. Чтобы вы призверяете не на задницу, а на ноги. Не будет хватать в любой момент. Вы в любой момент прошляпили, просадили. У вас есть запас. Поднялись. И выскочили с этой положения. Поэтому всегда следите за этим. И у вас будет ситуация. Так, что еще осталось? У нас осталось два вопроса, о которых я хотел рассказать. Это, что нужно уметь делать с куполом <связывая> и нестыдачные ситуации идти по далекой Ну, давайте начнем с того, что нужно уметь делать с куполом. Фактически, ну, опять же. Я понимаю, что многие прыгают на арендах, и, и, и теоретически очень сложно все это уметь с каждым куполом, с которым ты прыгаешь, но вообще-то даже на арендной системе правильно прыгать на одной. То есть ты решил, что ты прыгаешь на арендной системе, и договорился, что вот это вот моя арендная система, я на ней прыгаю. Так будет правильно э, для вашей же безопасности. И вы, вы должны э, Знать о своем куполе и понимать, как он реагирует на, на некоторые вещи. То есть, что вы должны знать? Ну, во-первых, вы должны знать, что такое свал. Мы уже договорились. Об этом это первое, что вы должны знать. Потому что, когда вы находите у купола свал, вы, во-первых, проверяете, правильно ли настроены, ну, правильно ли длины стропы управления. Второе, вы определяете, где у вас подушка. И где у вас запретная зона э, в пилотировании, ну, то есть ну, при приземлении. Я имею в виду, что если свал э, у вас находится вот здесь, да, и его наступает сразу, как только вы сюда завели руки, это означает, что на приземлении у вас здесь не должно быть да, потому что вы свалите купов и просто упадете на спину, на запаску, что, ну, вообще, как бы, малоприятно, понятно, да? Поэтому, как определяется свал? Свал определяется... Ну, во-первых, все, все, о чем я сейчас буду рассказывать, все эти эксперименты проходят в, в отдельных прыжках. Ну, то есть для этого надо отдельно прыгнуть, отдельно открыться на высоте выше, чем вы обычно открываетесь. В принципе, хороша высота, например, 2000. Вот, 4, что... тысяч. и, ну, 4 тысячи. Ну, это много, и с 4 тысяч, ну, можно лететь далеко, вот как бы, а где полторы тысячи, вот это хорошая высота для эксперимента, все эти эксперименты должны заканчиваться на высоте принятия решения об отцепке, Понятно? Вот, то есть у каждого из вас есть своя высота принятия об отцепке, то есть там 750-800 метров, да, там mm -hmm. есть высота, вот ниже этой высоте эти эксперименты не нужны, вы уже должны планировать свой доход и приземление, вот, то есть первый это свалка, как определяется свал? Ну, опять же, я опускаю, чтобы открылись, проверили купол. Да? Есть, после этого вы берете клеванты, смотрите на свой купол и плавно затягиваете клеванты. Затягиваете, затягиваете, затягиваете. Ну, что будет происходить, понятно? Да. Что будет выпускать заднюю кромку и постепенно терять давление. Да? Опускаете, опускаете, опускаете, опускаете, опускаете. Скорее всего, вы направили настроенном куполе, вы уже опустите полностью, да, он еще будет вас держать. После этого произойдет такая штука, как купол начнет складываться вот в таком направлении. То есть понятно, да? То есть уши вот эти вот середина провалится, а уши начнут приближаться друг к другу. И вы одновременно почувствуете, что вы падаете назад. Э -э -э. Это и есть свал купола. Для вас важно запомнить положение рук и количество времени, которое вы эти руки там держали, когда вы это определили. Понятно, Как из положения свала мы выходим? Не бросаем резко клеванты, потому что это может привести к закруткам. Вот мы вот с такой динамикой просто отпускаем клевант. Будет клевок купола вперед, и вы потом полетите. Также. После этого надо выполнить то же самое, несмотря на купол. Это не обязательно делать в одном прыжке, mm -hmm. можно сделать в двух разных прыжках То есть вы смотрите на горизонт и делаете то же самое, Что, зачем вы это делаете, вы проверяете, ну, правильно ли вы заполнили положение и время, которое. И тут уже на ощущениях вы прям почувствуете, как вы поедете назад Выход со свала точно такой. Это свал. На нем мы определяем положение рук в подушке да, и положение, которое мы не занимаем рук, мы не занимаем на приземле. То есть если мы понимаем, что у нас э, свал через 3 секунды после того, как мы вытянули руки, то мы делаем подушку и вот здесь вот ее заканчиваем. Дальше не, не летим, понятно, да? потому что долетим до свала. Если у нас свал был чуть выше, то подушка у нас заканчивается здесь. Что делаем со стропом, если свала нет? Опять же, на спортивных куполах надо обращаться к ригеру и говорить, что у вас слишком длинные стропы управления, их надо укоротить. Ригер знает, насколько это сделать, потом вы снова попробуете свал. Если у вас свал вдруг оказался вот здесь, то надо срочно идти к ригеру и говорить, да, что у вас короткие стропы управления, их надо срочно удлинять. Ну, в принципе, правильно настроенные стропы управления видно и просто так. То есть если вы с полностью отданными клевантами будете лететь и посмотрите, свои стропы управления, они должны такой дугой, дугой абсолютно верно, быть за основными на данный Окей. Окей. Следующее, то, что надо уметь, uh, это плоский разворот. Плоские развороты – это развороты с, с, с минимальной потерей высоты. То есть они нам нужны, если нам надо выполнить какой-то маневр на высоте, ну, на, ну, неважно, на какой высоте, с маленькой потерей высоты. Да? Как это выполняется? Выполняется плоский разворот всегда из среднего режима. Ну и тут, в принципе, две техники выполнения. Они несколько разные, но не будем сейчас... о тонкостях говорить. Первая техника это когда вы дожимаете эту клеванту. Понятно? Купол поворачивает сюда. Вторая техника это когда вы отпускаете клеванту и купол поворачивает сюда. Понятно, да? Я рекомендую, несмотря на, то, это, несмотря на то, что это нелогично, я рекомендую научиться вот этому способу, когда вы отпускаете. Вот. Почему? Потому что это тот способ, при котором в куполе больше давления. Понятно, да? Чаще всего нам плоский разворот требуется на низкой высоте, если мы отворачиваем от чего-то, не дай бог, во время приземления. Вот. И, соответственно, в этом случае давление в куполе имеет для нас значение, потому что это наша подушка. Понятно, да? А вот так мы имеем половину купола уже фактически без воздуха. Понятно. Поэтому я рекомендую Этому надо учиться Потому что это нелогично Потому что мы привыкли Эч, эч А тут надо Да. Чего мы прибираем к леванку Какой в этом смысл? Передние и задние Свободные концы Смысл В принципе Передних и задних свободных концов Передние свободные концы при затягивании дают нам повышенную вертикаль. То есть у нас вертикальная скорость парашюта становится больше, горизонтальная скорость парашюта становится меньше. Задние свободные концы имеют противоположный эффект. То есть горизонтальная скорость парашюта становится больше, вертикальная скорость парашюта становится меньше. Понятно? В соответствии фактически с этим мы можем использовать эти вещи. То есть задние свободные концы мы используем тогда, когда нас выбросили далеко и нам, например, надо долететь. В этом случае мы берем задние свободные концы, разводим их и летим до задних свободных концов. На да, передние свободные концы в принципе... Ну, в принципе, их можно не просто потянуть назад вот. но вообще-то правильная техника это когда вы берете задние свободные концы и делаете вот такое движение ну, Даже с неослабленным рудной это будет. Так просто проще находиться в... Так проще держать, стоять. во так ты будешь устанешь очень быстро. А так они вывернуты на суставы. Это, во-первых, во-вторых, профиль крыла будет более правильный, чем если ты просто их отпустишь, потому что в таком случае ты немножко завернешь за эту Ну, здесь так всегда можно потренироваться. Один момент да. по по подалёту, вот, правильное замечание сделал, что существует далёд а при слабом попутном ветре, и при сильном попутном ветре. Вот при сильном попутном ветре все-таки на Кливантах лучше. Да, согласен. И проще и лучше. Да, ну проще да и лучше да, то есть действительно при но опять же, мы -то говорим тогда о ветре, в который лучше не прыгать. Нет, наверху может ветер Да, не ну не да, бывает. да, да, согласен. да, да. наверху ветер будет, может быть действительно очень сильный. И согласен, что при сильном попутном ветре проще э, взять купол чуть ниже среднего режима. Потому что э, такая ситуация, что в этом случае перемещение по земле э, мы выиграем больше, просто уменьшив нашу, нашу вертикальную скорость, понятно, да? То есть... Но ну, опять же, это исключительно на глаз определяется. Так, так. Передние свободные концы. Передние свободные концы используются... Ну, на самом деле, я могу придумать их использование только при построении уже каких-то заходов. Да, то есть, когда мы хотим разогнать купол, например, с прямой или развернуть его с помощью передних свободных концов на 90 градусов, потому что это позволяет получить куполу большую вертикаль, которую мы потом подушкой переводим в более интенсивную и длительную горизонталь, грубо говоря. Но, опять же, то есть это, это означает, что для тех, кто не тренирует такие приземления ну передние свободные концы можно не трогать но я могу сказать что на больших куполах это просто очень физически тяжело да, да то есть можно в принципе просто подтягиваться а на самом деле ничего не будет меняться стараться. но есть техника что за среднего режима и дальше потом отпускаешь фронты, и тогда они еще живые несколько да, есть такая техника, но опять же, я считаю, что это техника уже каких-то продвинутых приземлений, если мы сейчас говорим о базовых каких-то приземлениях, да, то это, ну... Просто можно учиться так с ними работать, на куполе загрузка 1.1, .1, там еще... Можно, а можно, можно, но опять же, я, я согласен, что можно так учиться, но опять же, тогда это надо делать на высоте. На высоте, да? Да. Э -э -э то есть, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что если взять купол в режим, да, какое-то время побыть в таком режиме чуть ниже среднего, а после этого отпустить клеванты и взять передние свободные концы даже на куполе, на котором вы не могли раньше этого делать, теперь можно будет зажать передние свободные концы, Это связи с тем, что в куполе сейчас меньше давления, чем обычно. Понятно, да? То есть вы сможете их затянуть. В принципе, на высоте, опять же, до принятия решения об отцепке все могут это попробовать поэкспериментировать значит, отдельно хотел бы отдельно хотел бы сказать для тех ребят которые которые пробуют какие-то более-менее продвинутые приземления, там разгон с прямой 90 градусов на передних свободных концах о, о приземлении на задних свободных концах значит э -э я не рекомендую этого делать Потому что при разворотах меньше, чем 270 градусов, должного эффекта это не приносит. Ну, я имею в виду удлинение пролета. как эффект, А риск получения поперечного свалого купола при пилотировании на задних свободных концах, он остается как очень Да, это очень высокий риск. И это очень неприятно, это когда купол... Сваливается вот так, и вы падаете на спину. на спину с большой, очень горизонтальной скоростью, очень неприятная вещь. Поэтому еще раз, то есть задние свободные концы имеют смысл, ну вот, реально имеет смысл, то есть оно удлиняет пролет, только если ты делаешь там 270 и больше градусов. Это очень, очень важный момент, потому что я достаточно часто вижу, что ребята пытаются это пробовать. В этом, еще раз, нет смысла просто. То есть вы получите такой же пролет, как на клеванку. А может, ли, помимо, ли, помимо. Ли, лишний риск получать. Так, ост... я да. Я вот сзади занес, ну, за концов. Есть такое убеждение, может кто-то слышал, я не знаю, что. Переход на другой купол только если ты научился на задних садиться, да. Если у тебя порвалась клеванта, поэтому интернете встречается Все это надо тренировать. Я скажу так, что, э, ну, во-первых, э, если у вас порвалась клеванта, опять же, выскажу свое мнение. Если у меня порвется клеванта, я Хотя, хотя я могу посадить купол на задних свободных концах, вот, но какой в этом э, смысл? Э, почему? Есть, еще раз. Задние свободные концы это это, на купол. это это всегда это всегда риск получить поперечный свал. Если не дай бог, я же решение об отцепке принимаю на высоте. Я не знаю, как сложится мое пилотирование. Да? И может сложиться так, что я окажусь в сложной ситуации. И предположим, ситуацию, когда мне, например, не дай бог понадобится плоский разворот. Чем я его буду делать? То есть, как бы... Ну понятно, да? То есть вот эти все вещи, поэтому. То есть, вот да. для условия, о которых мы в начале лекции говорили. Да, да, да, для да, современных да. переходных куполов, которые вот тут показаны вот были, приземление на задних, на задних свободных концах а, без разгона практически невозможно. Да. То есть у вас будет довольно большая вертикаль. Даже если вы чувствуете свой купол, то задними свободными вы все равно приземлитесь довольно большой вертикаль. Но опять же большая вероятность, что вы просто его свалите. Поэтому ну, к чему эти упражнения? Понимаете? Возможно, это было сказано для красного совца. Потому что наверняка там, где рекомендовали это, вряд ли кто-то на задних свободных показывал и приземлялся, Или все-таки делает? не не, -не, -не. я, Реально... я всего, не нашел, но я был ближе. <listed> скорее всего эта тенденция... Есть надежда, что На самом деле, как бы это не банально звучало, но все вы должны на своем парашюте уметь приземляться. Кроссвинд, то есть поперек ветра, и даунвинг, то есть по ветру. Для того, чтобы, для, для, для, для того, чтобы это тренировать, надо подходить на линии стартового осмотра к пускающему инструктору и говорить, я хочу сегодня тренировать приземление по ветру. Советую выбирать ветер 3-4 метра в секунду вот, для, для, первых, для первых тренировок, скажем так, да? Вот, э, и пробовать. Ну, инструктор вам скажет, что вам надо делать, где приземляться, каким отделяться, для того, чтобы э, вы могли это потренировать. На самом деле, ничего сверхсложного в этих приземлениях нет. Ну, по ветру вообще объяснить просто, все только намного быстрее в горизонтальном отношении. Вот. И повторюсь то, что я хотел сказать. Ваша подушка в любых условиях выполняется одинаково то есть вне зависимости от того, ну давайте пока что по ветру или против ветра вы приземляетесь, то есть все происходит точно так же, просто страшнее, земля быстрее из-под вас убегает, и когда у вас закончится в куполе воздух, у вас сто процентов еще останется горизонтально, понятно, да? Бежать или скользить? То есть блин, это аделиба! Аделиба зависит сильно. Во-первых, да, ну во-первых, никто не отменял перекат. Есть третья техника. То есть, если вы видите, что вы хотите сделать перекат, делайте перекат. Точнее, не так. Вы должны для себя перед тренировочным прыжком решить, что вы будете делать. Вы будете делать перекат, либо вы будете бежать, либо вы будете скользить на жопе. <смех> вот, потому что ну, э, скользить на ногах, занятие достаточно экстремальное, потому что возможно только на очень ровных площадках пересмотрения. Потому что любая почка в этом случае приводит альтернатива синяк на шопе, а так сломанное вот, оно. Поэтому вы выбираете для себя стиль, приземление по ветру, скажем так, и следуйте им, пояснию. Тоже на любителя техника, на самом деле, потому что споткнуться тоже достаточно легко, вот, то есть, ну, лично мой стиль... Ножор. Да. то есть... Включение асфальта. Ну да. Да-да. Ну как бы, ну опять же, мы возвращаемся к тому, не надо приземляться на асфальт. Просто не надо приземляться на асфальт. Это первое правило. А если повезло, учись. Ну опять же, следуйте своей технике. Ну будет не только синяк на самом деле если асфальт это ровная поверхность гладкая ну да, ]ated. можно бежать, Это какой же опять асфальт если не хватает, если не хватает, то кувыркаем кувыркаем, да, если не хватает бега, то кувыркаем это больно, но это сохранит кожу целой технику не так жалко па что-то еще ну и кросвин. это в принципе то есть, по приземление а поперёк ветра, да, это самое сложное в что есть. Но, опять же, достаточно просто повторюсь, мы должны, пока мы пилотируем упал, мы должны делать то же самое. То есть, наша подушка и всё остальное, как бы ни было страшно, должно остаться тем же самым. То есть, грубо говоря, на самом деле, чем отличается наше приземление против ветра от нашего приземления э поперек ветра? Это картинка, которую видят наши глаза. То есть, если когда я приземляюсь против ветра, я вижу вот такую вот картинку, то когда, например, я приземляюсь с ветром, который чует поперек, да, то на самом деле ничего. Еще раз, для парашюта, пока он в воздухе, ветра не существует. Существует он только для вас. То есть, поэтому я приземляюсь, но просто вижу я вот такую картинку. Понятно, да? Мы приземляемся точно так же, как приземлялись, если мы хотим выполнить приземление поперек ветра, то мы приземляемся точно так же, как приземлялись, с той разницей, что в тот момент, когда у нас заканчивается подушка, и мы уже уверены, что воздуха в куполе нет, понятно, что нам придется побежать в ту сторону. Куда у нас был снос? <с> Если <с> снос был вправо, то туда побежать. Если снос был влево, то побежать в ту сторону. Понятно, да? А так техника одна и та же, это всего лишь тренировка. Как компенсация. Тоже... Компенсация. Требует а, Очень больших, больших И она сопряжена с огромными рисками, <социатив> и, и, и лучшим переломов. Да, голеностоп. не только голеностопов, а резко выполненная компенсация приводит к, к клевку, к вот такому Молодец. вот падению Поэтому приземляйся прямо. Техника пилотирования купола, вне зависимости от того, как будет ветер, она везде Просто правильно выполненная компенсация кроссфинда, она... Да. Не, не, не а точно. лучше вообще делать поднимеское Ну, вот ну, да, совершенно да, не да, да. Это это очень, но, ну, да. она напоминает несимметричную подушку но как раз если мы посмотрим на все проблемные приземления которые мы видим, они связаны с несимметричной <свят> подушкой <свят> вот мы вот, вот, прямо становимся завтра с утра и смотрим где кто-нибудь <свят> косять и сразу несимметричная подушка, несимметричная подушка несимметричная подушка, несимметричная подушка Поэтому несимметричная подушка – это очень сложно. Это как этот, управляемый занос на автомобиле. Да. Он довольно простой, но если ты его сделаешь без должного опыта, ты его выкнишь дороги. Ну вот. Я, по-моему, рассказал все, что вам. Ну прикольно. все таки прошусь. Моя техника, несимметричная подушка. Подождите, подождите, подождите. Я хотел. Хочу... Чтобы вы не поаплодировали, а поаплодировали Гале, которая все это организовала, заставила браво, меня. Браво, браво, браво. Спасибо. Спасибо. Спасибо. А молодцы, пришли повторить? Да, это очень круто.